Купили здесь нежилой дом и восстановили его своими руками. А самое главное, как вы видите, я нахожусь в кокпите, потому что мужчина пилот с 30-летним стажем. А как известно, бывших пилотов не бывает. Поэтому они купили авиасимулятор и предлагают своим клиентам ощутить эмоции от управления самолетом. Я тебе вначале расскажу о бортовых инструментах. Самое главное здесь, это у нас... Грубо говоря, коробка передач, где дается скорость. В самолете нету такого, как в машине, скорости 1, 2, 3. Да. В самолете все немножко по-другому. Здесь скорость измеряется в мощности. Мы с тобой взлетаем на 100%. Вот десяточка означает 100. Да, мы взлетаем на полной скорости. Потом, когда мы с тобой перейдем в круз, мы скорость снизим. Это наша с тобой карта. На этой карте мы с тобой будем видеть, на каком расстоянии мы от аэропорта. Слева от тебя вот эта ручка, да, это Nozwill Стиринг. Она управляет колесом, которое спереди под самолетом. Первые 5-2-3 секунды буквально чуть-чуть и надо только удерживать на полосе, то есть не рулить, а немножко помогать самолету. Это наш ангар. Да, здесь мы вот сейчас открыли наш летный симулятор. Просто дело в том, что мы его купили уже несколько лет назад, долго-долго открывались, открылись, и ровно через полтора месяца пришел код. Нам пришлось очень быстро отреагировать, потому что на тот момент мы были в Порто, и в исторической зоне Порто, то есть аренда была очень дорогая. У нас был бизнес-план, мы рассчитывали, что у нас будут и туристы, и свои и местные, поэтому мы выбирали место, вот именно чтобы охватить всю публику. Mm -hmm. Ну и вот пришел куриц, и все накрылось, и нам надо было что-то решать и что-то делать. Такие э, расходы каждый месяц мы не могли потянуть. Мы все это дело свернули, да, пришлось нам дождаться три месяца окончания аренды вот, срочной. Ну и опять вызвали грузовик с краном. Это, конечно, каждый раз история. И переехали сюда в центральную Португалию. Это вот оно вот так вот вы переезжали? Да, здесь есть фотографии, э, начиная с из... Того момента когда наш самолет еще летал потому что это вообще-то настоящий джет когда-то это был настоящий джет он отслужил 30 лет под латвийским флагом uh -huh. да вот после этого его отправили на летное кладбище за выслуга лет да то есть он не был сломан но он выслужился и потом отрезали нос Всю начинку из кокпита вытащили, потом все опять вставили назад, но вместо моторов все это подключили к компьютерам mm -hmm. и сделали из него летный симулятор. На тот момент наш самолет был аналоговый, то есть ему уже 30 лет с лишним. На тот момент были аналоговые инструменты, вот как старые часы со стрелочками. Mm -hmm. да. Сейчас они уже не модерновые, и поэтому кокпит пришлось переделать и мы сделали глаз как кокпит то есть это дисплей все это красивенько огонечки и мы сделали это сразу под боинг почему потому что боинг он более популярный среди всех и он такой эм, э, и если ты умеешь на боинге ты уже разберешься со всеми остальными скажем так вот это наша основная панель перед рулежкой мы сделаем быструю проверку элементов управления видишь руль высоты Телероны и руль направления. Так, элементы управления полностью рабочие. У нас закрылки 5 Проверено. Воздушный тормоз активирован. Ты можешь положить правую руку на рычаг управления двигателем, левую — на рычаг управления носовым колесом. С ним постарайся обращаться очень плавно. Не беспокойся об этом. Просто двигайся по траектории слева от тех зданий вон там. Хорошо? Это приведет нас на рулежку к взлетно-посадочной полосе. Итак, мы поговорили с диспетчерами, они разрешили нам руление к полосе 3.5. А сейчас я дам тебе попробовать. Хочу, чтобы ты сам прочувствовал управление сам. Если ты все будешь делать плавно, то проблем не будет. Прибери немного тягу. Нам нужно держать путевую скорость в районе 15 узлов. Если начнет снижаться, просто прибавь скорость. В начале видео я сказал, что на сайте visportugal.com есть очень-очень много полезных статей. Дело в том, что мне в личку регулярно присылают вопросы и просьбы из серии. Рома, расскажи, что там с налогами в Португалии? Как там медицина в Португалии? Что там с образованием? Я иду в Google, пишу. Медицина, Португалия, visportugal. Захожу, копирую ссылку, отправляю человеку. Говорю, прочитайте то, что у нас уже есть на сайте. Тут больше 10 статей. Если вы прочитаете их, я думаю, что закроете большинство вопросов. Или, например, ИП «Португалия виспортюгал». Прочитайте эту статью. Если у вас останутся вопросы, зайдите в категорию «ИП в Португалии». Когда у вас возникает какой-нибудь вопрос про Португалию, пишите этот вопрос в Google, добавляйте «виспортюгал» в конце, и, скорее всего, вы найдете статью. В общем, читайте статьи на сайте ком и приезжайте к нам в Португалию. Этот дом. Это наш дом, да, то есть сейчас он смотрится целиком как дом, и он смотрится цельным и единым, но на самом деле вот та высокая часть mm -hmm. это то, что было, и половина вот этой крыши следующей, это то, что было, все остальное мы достроили. Сейчас это главный зал, но вообще-то это была терраса до этого, ага. была просто крыша. Да, и в рамках этого проекта что вы сделали? Мы здесь построили сел. здесь стены и мы переложили по новой крыше, то есть крыша новая, мы ее изолировали, потому что была в принципе просто черепица, как вот ну, крыша ну для да. террасы. Ну да. Мы сняли все балки, потому что они были старые, уже не современные, мы сделали крышу по новой, построили стены. Мы вначале помучились, помучились. мы искали бригады, мы искали работников. Русскоговорящих или англоговорящих? Да, разных. Мы разных искали везде, и в английских, и в русских, и в немецких группах. Нам или заряжали цены, которые мы считали, что они совершенно неадекватны, или же их потом просто не стало, потому что настал до нас никому угу. не доехать. Вот. А потом совершенно по воле случая мы познакомились с одним мужчиной, он строитель, англоговорящий, с очень большим опытом строительства. Ну и вот он знал, что делать, и говорил нам, что делать, и мы делали. Ну, вот как-то так и построили. У них была здесь оригинальная кухня, именно вот на этом месте была печь большая, ну вот, такая открытая, которая, знаете, печка, ну камень. Как у бабушки, а, да. Такой камин и с дыркой туда наружу. Да. Были такие двери, которые сложены были непонятно как. Мы переехали сюда, вот вернулись опять же сюда, к нашему домику, в который мы влюбились с первого взгляда. И мы настолько влюбились, что вот нам он нужен был. И вот, видимо, так и должно было случиться, что мы и в порту побывали, и сюда вернулись. И вот у нас все это соединилось, и симулятор, и дом, и жизнь. И... Счастье. Эта комната у нас практически подземная, да. потому что задняя часть, она по в скале. В скале. Она не уходит выше земли, Понятно. скажем так. Да, и вот здесь у них была винодельня. Эта комната, она самая прохладная. Она летом самая прохладная. И зимой она прохладнее, чем остальные, но как бы она не настолько холодная, потому что она все равно, она в середине, она согревается подземными она комнатами. По да. Ричард сказал, что вы его купили онлайн, да. еще будучи там, в Доминикане. Да. Можете сказать, сколько вы купили? 10 тысяч. За 10 тысяч? За 10 тысяч? За 10 тысяч. Ну, как бы мы даже ожидали чего-то худшего. Когда мы приехали сюда, внутри, конечно, был бардак. да, То есть здесь было очень много разных вещей, которые в доме не должны быть и не нужны. Но мы просто поняли, что сама структура очень крепкая. Мы вообще думали, что мы... Как бы все снесем, мы построим все да. по новое, а потом, когда мы увидели то, что есть, мы решили, что это было бы просто жалко, обидно и неуважение к самому дому, потому что сама структура очень крепкая. У нас стены вот не вру, ну, вы зайдете метровые, вот, да, 80 что? сантиметров, угу. у нас стены 80 сантиметров, и мы решили, что он просто вписывается настолько идеально сюда, что вот здесь что-то другое строить, это было бы просто, опять же, извращением вот над всем этим, да. И мы решили, что мы наоборот лучше достроим. И вот сохраним его в таком виде. Это наша ванная. Она была без окон, без дверей. Вернее, дверь была. Без окон без дверей. Нет, дверь была, но она была глухая, а, поэтому ага. э, как бы не оконная, а глухая. Что, на улице? И э, окон не было, поэтому она была темная, черная. Ну вот да, мы еще не успели. Да. Мы утеплить утеплили, но еще не успели доделать. Да, вот из нее мы сделали ванную. Так, сейчас важно сделать общую финальную проверку, чтобы убедиться, что все показатели в норме. Отпускаем тормоз. Увеличиваем тягу. Старайся следить за ситуацией снаружи, ведь именно ты сейчас пилотируешь. Установлена взлетная тяга. Теперь можешь использовать педали. Отпускай левую руку с рычага управления носовым колесом и удерживаем самолет ровно. Скорость растет. Сейчас у нас 18 узлов. В1. Взлет. Все делаем плавно. Старайся выдерживать 10 градусов. 15 тоже нормально. Набор высоты. Убрать шасси. Слышно, как убираются шасси. Теперь можно прибрать тягу. Можем понизить ее до 70%. Это был гараж. Это был просто обыкновенный гараж, так как техника нежная, поэтому Ричард решил немножко изолировать гараж и все это разделить, чтобы нам было проще его или охлаждать, или греть, да, mm -hmm. то есть в зависимости от обстоятельств. Ну, вот так вот возникла эта стена, и потом уже мы решили, ну, сделаем уже вообще как и вход в туннель и все остальное, и вот так у нас шаг за шагом как-то вот получилось это посещение. Украсили всем тем, что было, почему? Потому что мы даже не знали, сможем мы работать, не сможем у -у -у. мы работать, в принципе, делали для себя. Может быть, это была бы у Ричарда большая игрушка, если бы мы еще до сих пор не были э, вот уже в нормальном состоянии, без ограничений. Ну, вот все дипломы его привезли Куда их девать? Повесили здесь. Мы все равно здесь проводим большую часть времени. Давай, мы с тобой сразу приступаем к делу. Да, ты держишься, держишь там и даешь скорость. Вот так вот этой рукой, да. Чуть-чуть вначале поднимаем нос. Чуть-чуть, чуть-чуть, стоп. Нос поднимается. И вот теперь мы даем полный газ до конца. Стоп. И теперь смотрим на взлетную полосу. Берись за руль, мы с тобой достигли скорости и поднимаемся. И держимся на 15 градусов. 15 градусов наш идеальный угол для взлета. На нашей карте, вот это треугольничек, это наш самолет. Вот это куда мы сейчас летим, это белая полоса. А это куда нам сейчас надо лететь вот эта розовая полоса. Накладывай белую на розовую. Вот здесь видишь маленький хвостик отодвигается. Это куда ты улетишь, если ты не выправишь самолет. Не забирайся слишком высоко. Давай будем придерживаться высоты 3000 метров. Вот здесь ты видишь, сколько 3000 фут. Сейчас у нас 5000 фут, 6000 фут. Мы забрались очень высоко. Давай опускаться. Нос вниз. И потихонечку опускаемся. Наш с тобой аэропорт будет прямо рядом с пляжем. Поэтому мы летим над пляжем. Вот это дом на колесах, на котором вы приехали в Португалию, да? Да. Мы его купили тоже не глядя, как и сам дом, потому что из Доминикана мы не могли ездить, все смотреть. Мы его купили тоже не глядя, и он был не в идеальном состоянии, но до сих пор делает свою службу. Поэтому мы какое-то время жили в автобусе, и... И осваивались этот дом. нет это еще до того как мы переехали в порту то есть наш приезд в португалию мы вначале приехали сюда вот в это место вот в это место Конкретно. вот здесь то есть да. мы вообще португалию начали познавать вот из этого места и вот здесь мы три месяца э, жили как дикари то есть у нас здесь не было ни воды проточной <смех> да. не света, у нас был генератор и ручей внизу и вот мы оттуда носили воду сюда наверх и здесь как-то жили и... ну это было вообще самые классные три месяца так, Ричард да. 30 лет летал на рейсовых самолетах да. у Ричарда очень большая история он был в военной авиации и он был по контракту во многих разных странах и он даже был чиф пайлет в южно африканском правительстве, да, то есть он летал, ага. при, был пилотом э, премьер-министра на тот момент, потом ага. этот премьер-министр стал президентом, ну, как бы вот у него история очень-очень разная, да? он, он по всему миру летал и служил, и не вот такие рейсовые простые, а у него более сложная и более разнообразная история. Ричарду 68 лет. Угу. То есть и вот вы приехали. Ну, тогда из... было 65. Тогда ему было 65 лет, это как моему папе. И тогда вы приехали из Доминиканы вот в такие условия. Вы купили дом на колесах, приехали в это место. Ну, это не деревня, это лес. Тут вот ручей. Да. И вот так вот началась ваша португальская жизнь. Да. Сами построили себе душ, носили себе воду из колодца, утром поливали друг друга ну, нас. А вот есть еще она осталась. Это было первое, что мы Это купили здесь в Португалии, да? Так, пробкой заткнули и утром, утром бодренько с постели сразу на улицу на холодок. То есть, вот... если нас смотрят ребята, которым 30, 40, 50 лет, Всё и они возможно. боятся перемен? Пусть не боятся. А что бояться? Ну, для этого должно быть хоть какое-то желание. Желание выжить, да, как да. минимум. Потому что, конечно, мы могли бы, не знаю, вызвать такси или просто уйти куда-нибудь в ближайший отель. Но да. нам хотелось именно преодолеть. Это, это ну, вот непередаваемая романтика, к тому же. Да, то есть, ты попадаешь как на какой-то необитаемый остров. У нас здесь не было ни друзей, ни соседей, ни знакомых, никого. И вот тебе просто надо выжить. Да. И ты идешь и живешь. Ты делаешь, что надо. Вот тебе нужна вода. Вот идешь и добываешь воду, тебе нужно что-то, ты идешь и делаешь, и все. Просто моим родителям примерно столько же, и я несколько раз сказал им и ребятам, что вам 68, и они никак не могли поверить, что в таком возрасте вы сделали все это самостоятельно, из ничего, с самого нуля. Люди должны знать своих героев в лицо. Да нет, какой же я герой. Окей, Ричард, огромное спасибо за приглашение. Я вообще им восхищаюсь и горжусь, потому что он не только строит и все это делает, и с симулятором также, да, то есть мы его купили, мы, в принципе, даже не предполагали, сколько нам для этого надо знать. А потом там одна программа разладилась, другая программа разладилась, и попробуй найти специалистов. То есть вот ты ну настолько да. уникален, что специалистов просто нету. И вот он у меня сидит и читает, и читает, и читает, и потом пробует, пробует, пробует, пробует, и методом тыка вылечивает. Наша цель – вот эта желтая точка. Это то место, куда мы приземлимся. Так что уже сейчас ты можешь немного повернуть направо и ориентироваться именно по этой точке. Старайся удерживать высоту примерно 3000 футов. Ох, сейчас снизим. Да, вот это твой показатель вертикальной скорости и тысяча футов в минуту. Это нормально. Когда вы сказали, что это были самые крутые три месяца, э, не знаю, в жизни или за последнее время? Отдыхаешь дух душой, вот ты душой отдыхаешь. Да, надо ходить, таскать эту воду, все, но вот вечером ты садишься и так говоришь, боже, свобода и вот... Э... Особенно после Доминиканы, потому что там, там мы устали, вот именно в плане безопасности жить в этих гейтед комьюнити, то есть ты живешь там все время под опасностью, что тебя ограбят, тебя убьют, mm. или что-нибудь с тобой сделают. Ты живешь в доме, который окружен двух-трехметровыми стенами, на них колючая проволока. И ты заходишь в свою комьюнити, ты ходишь по этим улицам, на каждом углу стоит охранник с ружьем. Да, то есть, вот, вот от этого устаешь. А вот сюда мы приехали, <пух> да, ну, вот, вы посреди на, нас, чтобы ограбить, нас еще найти надо. Да, да. Есть... Сейчас мы начнем плавное снижение. Вот тут ты должен увидеть, что если удерживать нос самолета ровно на уровне горизонта, это даст отличную скорость снижения. Также ты можешь использовать тримирование для более точного управления. Помни, что за рычаги управления нужно держаться аккуратно, а то некоторые люди хватаются за них со всей силы, как за руль велосипеда. Сейчас я выпущу шасси так как самое время выполнить посадку. Если учитывать, что Ричарду доверили, скажем, борт номер два в Южной Америке, Южной в Южной Африке. Африке, то опыт у него огромный. Огромный. Он летал и «Еркулес», он летал и «Боинги», и... Ах, я даже не знаю. Он летал Ле еще... Леджет! Леджет! Да. Он летал еще, когда в бизнес-классах подавали там, не знаю, ресторанное меню. О, да. да? О, да. И курить даже можно было. И курить можно было, и пассажиров можно было провести в кабину, показать, похвастаться, дать опыт. Сколько надо еще вложить, чтобы он был пригодный для жизни? Ну, то есть сейчас же вы не живете в таких полевых условиях, как вы жили в Мы оплачивали только одного человека, который нас сопровождал, все остальное мы делали сами. Инструменты и материалы... Ну, не знаю, скажем, тысяч двадцать, да, плюс-минус, можете уточнить у Ричарда еще раз. То да. есть, 10 плюс 20, и у вас будет, в принципе, пригодный для жизни дом. Да. Ну, мы еще вложили, конечно, немножко побольше, у нас очень хорошая сумма у нас вышла, наши солярные панели, потому что... Он абсолютно автономный. Да. А тут, кстати, нет электричества, в принципе, Да. Вот наши То есть вот панели. И все. панели да. Мы тоже вначале думали, что да, есть возможность подключиться к EDP, уже все это узнали, уже даже построили там коробку, куда uh -huh. это все вставлять, uh -huh. подключать, чтобы EDP приехала, подключила. И потом мы просто поняли, что вот все эти заморочки, они не стоят нашей жизни. И мы нашли фирму, которая нам приехала, установила, и с тех пор мы горе не знаем. А, нас... зимой? а сейчас, ну, что в вот еще... ну Сейчас февраль, а вот э, в январе была пасмурная погода. А днем здесь всегда солнце, да? хоть два часа солнце есть, и все, ты заряжаешься назад. Есть генератор и есть батареи, они установлены в доме. Это сердце. А, это вот эта система, да? Да. да. И что 10. самое удобное, 10. да, 10. Да, эти батареи, они не нуждаются в мантинанс, как вот доливать воду, да, да, как да. вот эти другие батареи. И здесь удобнее всего, ты можешь всегда посмотреть, сколько у тебя процентов в батареях да. да то есть уже стоит экономить или можешь расслабиться ну вы и... вот по сути зиму пережили и самую худшую погоду вы уже пережили и вот она обеспечивает было два дня когда мы немножко экономили я не стирала У -у -у -у. <сimitation> <сimitation> <сimitation> <сimitation> <сimitation> и сколько эта система стоит ну просто вот эти 10 тысяч они потому 10 тысяч что здесь нет подключения к едпи ну, вот за наш мы заплатили 13 тысяч А, ну то есть 10 плюс 20 плюс 13 и то даже, скажем так, тот человек, который нам устанавливал, он сказал, что столько панелей оба килл, даже можно и поменьше. Просто те ребята, которые нас будут смотреть, чтобы мы им не давали ложных надежд из серии «Тут за 10 тысяч можно в Португалии дом купить». Нет, можно. Вот, вот, можно, и построить можно достаточно дешево Мы к тому же еще использовали очень много материалов, которые, скажем так, использовали по второму разу Да, вот эти камни, которые у нас сейчас на террасе, мы их не пошли и не купили Они у нас были на той, на другой террасе, где у нас сейчас комната Мы их там сбили, и девать их куда-то надо было, мы просто сразу построили вот террасу У вас одна спальня, да? Да, мы же только вдвоем А, у вас тут есть выход на улицу Слушайте, как романтично. И здесь вот эти стены, они тоже оригинальные? оригинальные, да. Мы их вначале думали изолировать, как эту стену. Эту стену нам пришлось из-за кабелей электрических. Да, да, да, да. Нам ее пришлось чем-то закрывать, регипсом, изоляцией, все такое. А эти что-то нам, ну, нам так нравились. И мы думаем, мы посмотрим, вот первую зиму переживем, будет холодно, ну тогда сделаем. И сейчас я думаю, господи, слава богу, что мы их оставили и не убрали. Ну, мы отопления их покрыли здесь лак. нет или есть? Когда а, сильно есть холодно, мы включаем электрически бесплатно. Вот. Ну, у вас <с все <с бесплатно, да. Вы уже заплатили. 13 штук платишь и потом просто пользуешься. А так у нас, в принципе, все тепло поднимается снизу сюда наверх. И его мы включаем редко, иногда на полчаса только, чтобы немножко так Я вижу, вы и кровать сами сделали? Ну, как бы... Большого ума делать не надо, ну, да. полетины. И Слушайте, по-современному все. Этот симулятор эта идея была Ричарда, правильно? Ричарда, То есть, да. ты не можешь отпустить штурвал из рук, правильно? Даже если ты выходишь на пенсию. Один раз пилот навсегда пилот. Как говорят, пилотов бывших не бывает. Да, то есть вот он один из тех людей, который вот с такого возраста уже увлекался самолетиками, и потом уже целенаправленно пошел в эту профессию с армией, и потом всю жизнь, и даже сейчас, вот, я с ним 10 лет, мы уже вместе, и вот даже сейчас мы можем сидеть где-нибудь в ресторане, и если пролетает самолет, он вот так вот выходит и смотрит и он их по звуку различает, да, какой. <смех> ну вот да, он навсегда, он в душе пилот. Поэтому, когда мы искали какой бизнес, мы не думали, что это будет авиация, но вот так получилось, попалось. Нам попалось просто на глаза вот это объявление, когда его продавали. У меня было такое, вот, <смех> <оно>. <смех> <смех> вот это оно. Да. Если нас будут смотреть ребята, которые захотят приехать сюда и попробовать этот опыт, с удовольствием. Мы оставим ваши линки в описании с вами можно связаться, у вас есть сайт, у вас есть Facebook. Пожалуйста, да. приезжайте. Если все огни светят красным, это означает, что мы слишком низко. Если все огни белые, то слишком высоко. Да, слишком высоко. Сейчас у нас все в норме, так что просто старайся держаться по центральной линии. Я позволю тебе управлять самолетом левой рукой, просто поверни немного направо. Скорость отличная, так что ты полностью готов к посадке. Но сейчас мы ниже глиссады. Верно. Возьми чуть выше, пока не увидишь белые и красные огни. У нас все три зеленые, значит шасси уже выпущены и зафиксированы. Я знаю, что в Португалии не просто вот строить. То есть ты не можешь просто вот приехал, строю как хочу. Два этажа, три этажа сюда вширь, сюда вглубь. Да, об этом с точки мы тоже зрения знали. бюрократии, как это все оформляется? Мы сделали это уже раньше. Мы когда его купили, у нас уже был проект да, от маклера, И тогда-то мы еще думали, что мы будем шить здесь, что не будем никуда уезжать в порт и все такое. Поэтому, опять же, уже с Доминиканы раньше Ричард просто связался с архитектором и начал этот процесс уже заранее. Поэтому, когда мы уже сюда доехали, у нас уже был проект а, готовый. Ну. Поэтому То есть вы за 10 стоили... тысяч купили дом с проектом да. или проект был Не, отдельно? Нет, проект мы делали отдельно, но он стоил что-то 2-2,5 тысячи примерно. Ага. Есть еще какие-то расходы, потому что <laughs> мы еще поговорим 20 минут, а тут еще на 20 тысяч насчитаем. Это Я надо дома? у Ричарда спросить. Да, у него это больше в голове. Да, у него это, больше в, да, у него это okay. больше в голове. Ричард, may I ask you something? Ричард, я хотел уточнить один момент. Вы помните, сколько стоил весь архитектурный проект? Три тысячи. Окей, а сам участок вы купили за 10 тысяч? За 12 тысяч Так, и еще три тысячи за архитектурный проект дома? Да, и в эти три входила стоимость работы инженера и архитектора. Окей. Плюс к этому вы потратили 20 тысяч на восстановление дома и ремонт. Или больше? Примерно. Если уж быть совсем точным, наши расходы на восстановление составили в районе 25 тысяч. 25? Окей. И на солнечные панели вы потратили 13 тысяч, верно? Верно. Или были другие крупные расходы? Всегда есть какие-то мелкие дополнительные траты. Например, были расходы на водяной насос. Вот там, ниже у нас колодец. Таким образом, у нас есть вода из источника. Плюс у нас есть дополнительный насос для более высокого давления и сильного напора воды. Так что все это дополнительные траты. 500 евро сюда, 400 туда, ну, ты понимаешь. То есть в итоге получилось в районе 55-60 тысяч евро за весь проект? Да, я думаю, что 60 тысяч это сумма всего проекта. Просто важно помнить о том, что есть еще очень многие вещи, которые мы планируем сделать. Мы постоянно что-то улучшаем по мере возможностей. Так что небольшие затраты появляются время от времени. Но в целом сейчас в доме уже можно жить. Безусловно. И более того, это комфортно? Да, здесь очень комфортно. Сколько это все длилось? Дом мы строили, мы в августе начали и 1 июля въехали. Ну, считай, сколько, 8 месяцев? Вы вдвоем с Ричардом, плюс этот дядька, который умеет строить, правильно? Оно так удобно. Конечно, вышел на улицу. Чтобы каждый раз не ходить, не бегать вокруг дома. Да, тем более у вас там лестница. А, тут будет еще терраска такая, да? Да, здесь у нас будет вторая терраса, потому что ле... у нас солнце идет оттуда вот сюда. Угу. И получается, что если там солнце, здесь тень, а если да. здесь тень, там солнце. То есть... Не страшно вам тут ночью? У -у. Нет. Только водичка. Жуткие, Белки да. есть, вот это ореховое дерево, его видно даже с Google Maps. <свят> белок много, но ну, не сейчас. Сейчас видно, не, видимо, нету орехов, поэтому и белок нету. А так, Тут ближайший сезон... дом сосед ваш, где вообще, в каком направлении? 500 метров, четыреста пятьсот метров. Ну не метров. так страшно. Да. После нас уже да ничего нету, а вот до нас дома, которые мы проехали, вот это наши соседи. И самое смешное, наша улица называется. Роя душ иммигрантов. Они одни иммигранты живут. У нас здесь мы, Южная Африка, я э, русская немка, потом у нас немцы, потом у нас из Норвегии, и потом Германия и Австрия. Я не буду спрашивать, сколько вам лет, но скажем так, вы постарше тех ребят, которые будут смотреть нас. Мне 49. Как вы вот в 45 вот это вот все бросить или... ну? Вы жили в Доминикане 7, да, лет? 7, да. 7 лет. Э, вот бросить в Доминикане, поехали в Португалию, давай начнем все с нуля. Причем не просто с нуля, там, давай купим квартиру в Порту или возьмем в кредит квартиру там под Лиссабоном, а давай купим руины, начнем с нуля, давай будем строить, хотя мы никогда не строили. Как это вообще? Не знаю, наверное, мы по жизни просто немножко авантюристы, и мы, мы например, не представляем себя жизнь, может быть, поэтому нам и в Доминикане было неуютно, что мы не представляем себе жизнь вот так вот сидеть с утра до вечера на террасе, и что делать? Mm -hmm. Вот что, смотреть вдаль? Или, не знаю, с утра до вечера рисовать? Не знаю, чем еще заниматься? Чем-то заниматься надо, свою жизнь как-то делать интересную mm -hmm. надо. Ну, почему бы и нет? Да, поехать в другую страну, у нас была возможность поехать в Германию, да, у меня немецкое гражданство, у нас была возможность поехать в Америку, но это было бы, не знаю, как-то неинтересно, Там, в Германии Ричард зависел бы от меня, потому что только mm -hmm. я знаю немецкий, в Америке э, я бы зависела от Ричарда, скажем так, ну все равно, да, потому что это не моя страна, может mm -hmm. быть, я многого чего не знаю, а здесь мы не зависим друг от друга, мы просто вдвоем преодолеваем все, что приходит. Да? И что касается языка, и что касается днев... ну, вот повседневной жизни, мы просто вдвоем мы в одинаковых условиях. Это и определило выбор страны? Наверное, да, в какой-то степени. То есть вы выбирали вот такую э, территорию посередине. Да. Ни к тебе, ни ко мне, где-то посередине. И вот. посередине да. вот эта Португалия оказалась. Да. Ну вот она еще к тому же, она такая... Вот Tranquilla, Маньяна, как Доминикана, uh -huh. да, и в то же время она цивилизованная и она структурированная, как Германия. То uh -huh. есть для нас получилось вот что-то такое идеальное, с, с, микс из двух стран, да. Вот. А еще к тому же и погода оказалась какая замечательная. О том, что климат будет такой хороший, мы читали, но как бы не знали, насколько это правда. Ну как нам, нам после климат... Карибского бассейна тут вот зимой? Ох! Знаете, сколько я мечтала о том, чтобы померзнуть? Вот померзнуть, а потом зайти в дом, а там печка. По ночам снилась. Тут обычно все говорят, э, на улице померзнуть, заходишь в дом, еще больше померзнуть. Ну, не знаю, у нас дома тепло. Как бы Потому что вы построили свой дом сами да. и сделали да. его так, как для себя. Здесь вот просто спокойно, здесь спокойно. Когда Ричард говорил, что мы живем в спокойной атмосфере, я думал, ну мы все живем в спокойной атмосфере, там возле Лиссабона тоже спокойно, но так спокойно, как тут, прям вообще просто, никого нет. Да, здесь никого нету. Ну как бы нам не страшно и нам нравится. Мы как раз таки хотели уйти от соседей, от вот этой жизни, чтобы не было соседа, который заглядывает тебе в окно или без конца ходит мимо и смотрит на тебя. Мы вот именно это и хотели. В Доминикане нету смен... Температур нету смен года. Вот у тебя эти бананы, эти пальмы, круглый год. И ты иногда забываешь, это было два года назад, или в прошлом году было это зимой, или осенью. Да, то есть, вот ты помнишь что декабрь, потому что елку украшаешь, угу. а все остальное вот так вот сплошная линия. И годы пролетают, и даже как-то и жить неинтересно. Такое ощущение, как вот знаете, как песок, ну, да. как в песочных часах. За эти три года жизни в Португалии у вас только всего произошло? Да. Много. И мы еще не все сделали, то есть нам еще доделать надо. Он, конечно, уже жилой, и мы уже живем в нем, но недоделок еще по углам, там косячок, здесь немножко, да, уголок и подоконники, и то все, то есть доделок, а, ну, вот, декорации нам еще. Все. Да, мы уже сейчас решили, что мы сейчас это будем доделывать спокойно, то есть этот год мы, конечно, торопились, мы сюда ездили каждый день, как на работу. Да. А жили где? мы снимали дом до Швиниш, а, Вот там, где наш симулятор, угу. там мы арендовали дом, и мы жили там, и оттуда ездили сюда и ремонтировали. А в караване уже не хотели? С нами была дочка, во-первых. А да, во-вторых, зимой в караване. Ну, ну как холодно, да. да, да. Ну, скажите, что самое худшее в жизни в Португалии? Это связываться со всеми этими компаниями, типа Мео, ЭДПИ, Водафон, особенно если ты переезжаешь туда-сюда, вот как нам пришлось, ага. несколько раз переезжать, да, и снимать в аренду или еще что-то. Все вот эти контракты, от которых они не отступают ни вправо, ни влево. И к тому же их еще надо каждый раз смотреть, чтобы они не залезли тебе в карман. Да. То есть у них очень часто бывают такие сбои, которые в их плюс. Слушайте, вот вы откорректировать... прожили, вы жили в Латвии, да, вы жили в Германии, жили в э, Доминиканской Республике, сейчас в Португалии, и вот, ну, из, из той кучи сложностей, которая может возникнуть у иммигранта, вы выделяете вот это взаимодействие с компаниями, э, которые предоставляют услуги Какие по связи, электричество, да. там вода и да. все такое. Вот это, это самое тяжелое и самое неприятное. В Доминиканской Республике не так? Там все проще. Там может быть офис поменьше, но там пришел, и они тут же на месте все это сделают. Здесь все это растягивается на года, месяца, переписку, звонки и все остальное. Держись левее, сохраняя скорость снижения. Не беспокойся о световых индикаторах. Левее. Можно чуть-чуть снизить мощность. И старайся удерживать вот этот показатель в районе 700 футов в минуту. Не беспокойся, у нас достаточно взлетно-посадочной полосы. Видишь, там еще один самолет. Просто сохраняй тот же темп. На 10 переведи руды назад. Убирай тягу. Жди, жди, жди, реверс. Удерживай самолет ровно педалями. Включай реверс и не убирай ноги. Ну вот наша граница, она идет вот где вот это корковое дерево, вот где наша декорация. Так. Туда вниз, вниз, вниз, вот где покошена трава. Да. Вот это все наше. И вот там внизу черную полоску, если видите, там протекает ручей. Это все на глаз да. или тут как-то оно документально оформлено? Вот вы знаете, кстати, <с очень <с смешная <с история обязательно, обязательно, обязательно, если вы покупаете пропорти, имеете вот именно чертежи вашей земли. Почему? Потому что мы когда его купили. В объявлении Маклера было написано тысячу квадратных метров, но Ричард уже вот начитался, насмотрелся, и он уже опять же оттуда с доминиканы Маклеру сказал: я хочу, чтобы пришли и измерили, да, вот, чтобы потом угу. не было от этого угу. камня до этой осины. Они говорят хорошо, и они пришли, измерили, присылают нам чертежи, мы раза три эти чертежи пересмотрели, земле оказалось две с половиной. Вместо тысяч. Вместо тысяч. А ну классно. То есть да ну они зафиксировали, то есть это сто процентов ваши, и никто не может вашей. претендовать да. на это. Да. Ага. Ну, вот, как бы мы Такие вещи мы сделали заранее. Проект дома, да. чтобы уже, если мы начнем строить, не ждать этого, и вот это очень важно, да, и вот измерение вот этой земли угу. твоей, угу. и у нас, у нас вот здесь, скажем так, две тысячи, плюс у нас есть еще кусочек, который находится через 100 метров, у нас там наш колодец и наша помпа. Ага, да, то есть вот на этом участке земли, э, там наша помпа, которая качает нам воду в наш резервуар, оттуда эта вода качается сюда к нам домой, вот так у нас вода. Ну, вот сейчас Ричард купил сюда новую помпу, а когда мы приехали, мы две недели ее вначале ремонтировали, она не заводилась. А потом еще прокладывали этот шланг туда вдвоем, потому что мы были после пожара, после этих пожаров 2017 года. И, И тут шланги, все выгорело, шланги тоже, перегорели. Да? Не, оно не выгорело все, но шланги где-то перегоревшие Фонт. были, да. А он дизельный, да? Это насос. Или как? Или электричество? Не, не электрический, дизельный. Значит, дизельный. Да. А, то есть вы включаете, качаете себе в бочку. Раз в три дня, а Ричард приходит сюда, включает. 100 литров или сколько? Да, где-то тысячу литров. Тысячу литров. Да. А ее пить можно? Можно. Да? Мы ее пили. И пьете, наверное. Ну, сейчас нам те, кто установили воду, они, ну, вот кто устанавливал нам другую помпу, они сказали, прям надо поставить фильтр и все такое. Ну, надо, угу. да, поставили. А так мы угу. ее пили. Ребята из Лиссабона, из Порту, из других мест, как они к вам добираются? На машине, и причем мы с таким... Мы вообще не думали, что у нас здесь будет какая-то клиентура, потому что мы, в принципе, в центре Португалии, вот такой вот малюсенький mm -hmm. городок. Мы думали, боже, как мы будем здесь работать и сколько зарабатывать. Но вы знаете, на самом деле у нас появилось больше клиентов, чем было в Порту. Мы вот, даже уже специально завели здесь карту. И мы отмечаем, откуда к нам люди приезжают. То есть они, когда приезжают, всегда при... спрашивают, вы откуда. Tá. Ну вот самая дальняя точка у нас вот Лисбо вот здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь, да, то есть раньше мы когда были в Порту, у нас как бы мы были вот только в Порту, да, и рекламу мы делали на Порту, мы думали, что там у нас будет достаточно клиентов и добираться из Лиссабона к нам было бы достаточно далеко, а сейчас мы в середине и вот к нам едут и сверху, и снизу, и справа, и слева, так что все, что не делается, делается к лучшему.